<связать> а, ладно, я уже не сплю. Притворщик. Зои, подъем! А, ты дебил? Поспать <спать> в этой жизни <спать> не дашь? Нет. Спокойно. Я сейчас тебя по там. Нет. Ты меня сейчас чуть не скинула, я бы травму получил бы во все всего. Ноги бы сломала, а ты тупо... А четвертый день тупая. не могу спокойно быть, Я тоже не прыгаешь. могу, меня это тупая неделю целую. Это Маруся, Час Муся, Туся, Натужи, Натужи, Будила. Этот голосовой Он смело гов... мне мешало, ты мне мешаешь. Мне тоже она мешала, я всю неделю не спал. Вот она меня есть. будила в 3 часа ночи, так, каждый день. Месяц, вот месяц была. здесь была. М -м -м. Поболела М -м -м. у меня. Привет, ты офигелся, амунаглый что ли? О, Карловин, быдло. Болело, так. Маркер, быдло был. или чё? А, точно, сейчас открою, Подожди. Откройте пекарню. Ладно, на кого довериться нельзя, потому что они не откроют пекарню. Так, ну поболела. И прошло. Откройте. Откройте. Открой пекарню. Откройте пекарню, Привет. Пойдем. Мне надо с тобой поговорить. Какой ты хочешь талисман? Какой свободен? А я не знаю. Из Так выйдет. Ладно. Так. Да. его. А, я так. Угу. Ну все, как бы сегодня тут был, зав... завтра уже все. Так, какой ты вы? Ты уже понимаешь, то что стой, я здесь прячу, раз я тут кручусь. Есть лиса, есть педела и есть сас. Ближе сюда. Давай ко мне подойди и скинь телесмана. Во-первых, да? Во-вторых, давай мне... Ой, во-вторых, а говори, какой ты выберешь. Ну, давай... Не, я не беру, я просто смотрю. Лиса или что? Кроме а баникс. молодец. А пошла ягоды куплю, если не... Да, можно не покупать их. Садит у нас тут, каждый левый. Всё равно я куплю. Ладно. Не... работа их не вот продает моя. работа моя сделана, забрать у тебя талисман если ты будешь тут убивать обычных людей просто так а тут же все ягоды сломали а вроде бы их можно купить у стаби нет нельзя а тут все ягоды сломали ну мы посадим новые когда-нибудь. Да, Какой-то есть ягодки, что... ребят. Нет, уже есть. Есть у меня. О, да как ты. Да, есть. Я тебя. Ты офигел наглый самый? Да. И мы их усадим вот так. Эй! Круто. Почему где все люди? Почему они все умерли? Так, теперь мне насыдить коты. Дурам. Там я посадил новый, поэтому могу... новый возьмешь. И... Только не будь, шесть, пожалуйста, ареной скрытной. <связь> <связь> Потому что у нас была Дуба. одна арена Дубая. Скрытная. Но я Идиотка. могу быть врен открытной, но... Нет. Это... Извини, а нет. Тупой. Настолько тупой. У нас была тупая, и она уже все. Умирала. <соспит> Уйду отсюда. Нифига. Нет. О, я а уже я как пять... Пять минут. Ну... Это кто такой? А, а, там машина. Не... Карамель. Ну мы сейчас быстренько я с ней виси. расправимся. Иди. Я к ней подойти не могу, она меня тоже. А нет, я могу, я могу. А? Нет. О, давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай. Подходите, бить как-то, я не знаю. О, я как-то бью. Работай. Тебе... Свольно А ну, саму. Она сама. Это Это не супер... О, Мне нужны срочно Что ягоды. Я их не найду в жизни, не смогу птицу. Они вон, вон, растут возле дома. Возле канавы. Спасибо. Вот они. Тут, конечно, выросло всего два, но все же тянуло. И, и ты уже я, не, на, ну, на меня надеюсь. на меня переполох знаю. этот полбес устроил. Понятно. Как его убить антикрывает? Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Везь я. Ты где? Я около дома от Ты где? я слева. Вот я. О, мне у тебя оно. Не знаю. Давай, иди сражайся. У нас большие... Оу! А, давай! Не надо нам веном! Просто иди делись. я пойду и подерусь. Делать. Давай, Ой. бей его. Он слишком и... далеко отпитает. Что это что такая забивная? <свят> <свят> <свят> Ягоды и кончились убейте его наконец-то. Примите эту. Нету, нету. Справились все. Бейте. Чудесный мистер Бак. Да. Спасибо. Все. Ба минуты, так, все получилось. Мне пора, у меня мало времени. У меня еще очень много времени. 30 было. секунд. Прекрасно вообще. Топ. Трансформации. Ох. Это... Дим? О, ты кто? Ах, О, ты, можно и поспать еще западывай, раз ты зайдешь западывай. ко мне в дом я тебе западывай. лицо набью западывай. все вались с моего дома я, а я, я... я а ты что мне пьешь эй я спать. эй что... Видите, на меня ты напал не